Еще раз добрый вечер, я поставил только что на запись, напоминаю, что это вторая уже встреча за сегодняшний день для тех, кто недавно подключился. Первая встреча была в 12, запись уже на канале, но может быть у кого-то есть желание задать вопросы голосом, то есть в конце этой встречи вы сможете это сделать. Сейчас я сделаю презентацию. То есть сегодня, по сути дела, проект стартанул. Я расскажу о той акции, которая будет работать именно до 10 января. То есть достаточно интересная, выгодная акция. Ну и, соответственно, сделаю обзор бота для того, чтобы каждый мог увидеть, как пользоваться, каким образом можно активировать статусы, как можно получать вознаграждение и так далее. Я вижу, вот Юлия поднимает руку. Друзья, все вопросы вы сможете задать в конце этой встречи, поэтому просто дождитесь окончания презентации, и дальше мы сможем пообщаться. Вопросы вы можете писать свои. Еще раз, на канале есть кнопка «Прокомментировать» под каждым постом, и, соответственно, там вы можете в чате, специальный чат для этого есть, вы можете писать свои вопросы. А в конце встречи я дам возможность каждому высказаться, и вы зададите вопросы напрямую. Итак, проект MoneyChase – это проект с инновационным маркетингом, с уникальными условиями, где каждый человек, независимо от его финансового, текущего финансового положения, получает возможность частично или полностью решить свои финансовые проблемы, самореализоваться получить опыт по созданию и расширению своего бизнеса. Главная цель проекта – это создать такие условия, при которых с минимальными вложениями, а то и даже зачастую без них, любой пользователь может получить опыт накопления, опыт активного и пассивного дохода и опыт инвести... инвестирования, и при этом еще получать достойное вознаграждение. Здесь я сказал про опыт накопления. Дело в том, что многие люди сталкиваются с такой проблемой когда хотят накопить на какую-то покупку крупную или мелкую ну, мелкая покупка я считаю там например покупка смартфона компьютера крупная это, более крупная это э, квартира дом и так далее и зачастую пытаясь накапливать в какой-то момент появляется желание в эту кубышку залезть и соответственно достать оттуда э, накопленные уже средства потратить на что-то мол потом я все возобновлю но на самом деле этого не происходит, и вот люди именно из-за этого лезут в кредиты, потому что не могут накапливать. В этом проекте реализовано, уже все на автомате реализована возможность накопления, То есть вы сможете здесь и зарабатывать, и накапливать одновременно. Тут есть возможность и пассивного дохода, и активного дохода. Есть возможность зарабатывать вообще без каких-либо вложений. Ну, естественно, эта доходность будет меньше, намного меньше, чем с небольшими вложениями, потому что старт начинается, забегая вперед, вообще от 10 долларов, но дальше все это раскручивается, и можно выйти на весьма-весьма неплохие доходы, потому что маркетинг, который здесь есть, он дает возможность неограниченного количества дохода, получения дохода, а при условии, что 100% сеть, 100% сеть – это одна из, одна из ключевых моментов, уходит в структуру. То есть возможность зарабатывать здесь колоссальное. В проекте есть промежуточные цели. Это создание накопительного фонда для перехода на более высокий уровень, создание пассивного дохода, получение опыта первых продаж и дохода по партнерской программе. Возможно, для кого-то это будет первый опыт. Опыт без рисковых инвестиций и подготовка к финансовому рынку. Я уже говорил, что ключевым отличием проекта, который выгодно отличается от других, является возврат 100% всех поступивших средств в сеть. Друзья, одну минуточку. Вот 8 основных преимуществ, которые выгодно выделяют проект среди других. Это наличие как активного, так и пассивного дохода, доступный вход, 7 партнерских статусов, каждый из которых дает большие возможности по доходам. Для участия в проекте вообще достаточно просто смартфона, потому что он работает исключительно на Telegram, то есть вы просто в Telegram бота подключаетесь и все просто, даже с телефона, со смартфона, спокойно участвуете в проектах, получаете доход, выводите и так далее. Неограниченный доход за счет уникального шахматного маркетинга, есть здесь абсолютно честен, сам маркетинг уникальный, то есть есть разновидности какого-то шахматного шахматных маркетинга, они не особо часто используются, но здесь это авторская разработка. Интуитивно понятный Telegram-бот. Я сделаю его обзор, посмотрите, увид... там все очень просто. Да если вы даже уже зарегистрировались, то сами понимаете, что на самом деле все очень просто. Но есть кое-какие нюансы. Также здесь есть безрисковые инвестиции и получение ежедневного бонуса, что тоже очень важно. Ежедневный бонус. То есть человек участвует в проекте, получает ежедневный бонус каждые 24 часа как бы выигрывает его ну и, соответственно, получает доход. После регистрации каждому пользователю создается 4 вида кошельков. Это Майн wallet это Майн это основной кошелек. Аккумулятивы валит это накопительный кошелек. Шары валит долевой кошелек. И Майн Шарет, это кошелек долевых единиц. Давайте рассмотрим подробнее это все. Все вещи здесь специально в презентации подробно разжеваны, поэтому доберитесь терпения. Может быть, кому-то сразу это все будет понятно. Но есть люди, которым нужно, вот, в общем-то, разжевывать несколько раз. Итак, Майнвали это основной кошелек. На этом кошельке аккумулируются заработанные по маркетингу средства. Вывод с этого кошелька возможен в любой момент с минимальной комиссией. Ну, Есть, естественно, ограничения только на сумму вывода. Дальше аккумулятивы увалит. Это накопительный кошелек. Я уже говорил, что у многих людей, у большинства людей, да и у меня в том числе, зачастую проблема с тем, что вот захотел накопить, откладываешь, откладываешь деньги, потом, ах, ну вот, наверное, нужно вот на это потратить, потом доложу, ну и так далее. То есть кубышку, кубышку накопить достаточно сложно. Здесь это делается на автомате. Поэтому основная задача – аккумулирование средств для перехода на следующий, более высокий уровень, для того, чтобы увеличить потенциал заработка. Вывод с этого кошелька тоже возможен, но тут уже комиссия в 50%. То есть, если вы хотите активировать следующий уровень, не хотите, точнее, активировать следующий уровень, то сможете средства вывести, ну, оставите половину в проекте дальше кошелек шары валит это долевой кошелек его задача создание полностью пассивного дохода сюда идут начисления по долевым единицам проекта то есть если вы уже зарегистрировались то вы уже получили эти долевые единицы то есть начисляется это сразу за регистрацию определенное количество долевых единиц и каждая эта долевая единица имеет определенную ценность то есть она приносит потенциальный реальный доход но есть эти долевые, долевые единицы есть на каждом статусе, кроме статуса Free и Trial. Об этом все чуточку попозже. Доход начисляется независимо от того, есть у вас структура или нет вот, на эти долевые единицы. То есть вы можете никого не приглашать, но на них все равно будет идти доход. Естественно, он не такой большой, как если вы будете заниматься распространением своей реферальной ссылки. И также сюда идут начисления за долевые единицы, которые каждый пользователь получает. За первое, регистрацию в боте, второе, за регистрацию в боте по вашим реферальным ссылкам, третье, ежедневный бонус. И четвертое, процент от ежедневных бонусов личнику. То есть По сути дела, проект реально платит вам за то, что вы распространяете свою реферальную ссылку. И есть еще кошелек mcs wallet кошелек долевых единиц и здесь вы можете увидеть информацию сможете видеть информацию по общему балансу сколько заработано за приглашение сколько получено по ежедневному бонусу сколько начислено при активации статусов сколько сожжено ну и так далее в проекте есть семь статусов это free trial базы silver gold platinum и vip и сейчас идет работа над инструментарием для Telegram, который очень сильно упростит всем партнерам создание трафика. И вот на каждом статусе будет доступен более высокий функционал. Сейчас пока проект работает без этих инструментов, пока они в разработке. Но в соответствии с тем статусом, который у вас будет при запуске этого инструмента, вы будете получать и доступ. Сейчас рассмотрим вот эти статусы более подробно. Итак, статус free, то есть бесплатный. Его стоимость 0 долларов. Он каждому присваивается сразу, как только человек регистрируется в проекте, в боте. Доходность тут 20%, то есть когда по вашей реферальной ссылке человек зарегистрировался, вы уже получили, за, только за его регистрацию уже получили вот долевые единицы. Да? И если он делает активацию какого-то статуса, платного статуса, то вы зарабатываете 20% от этой активации, хотя сами еще вообще на бесплатном. 10% вы начисляются на основной кошелек и 10% на накопительный. Далее здесь есть возможность накапливать долевые единицы MCS, но на них на бесплатном статусе, на эти долевые единицы не начисляется доход. Накапливать вы их можете не принимают участия в маркетинге, нет возможности выстраивать команду и структуру, нет пассивного дохода. Все личники, они уходят в структуру верхнего спонсора со статусом «не ниже trial», то есть последующего платного статуса. И оставшиеся 80% от активации статусов лично приглашенными распределяются на долевые токены. Смотрите. Я сказал, что 100% в, этой, в этом проекте распределяется в партнерскую программу. То есть в этом случае, даже в этом случае, 20% идет вам, и 80% распределяются на все долевые единицы, которые в проекте есть, а находятся на кошельках пользователей. Этот статус подойдет, если только тем, кто просто хочет проверить проект, систему на работоспособность. Из плюсов можно выделить возможность накопить, на активацию следующего статуса за счет только своей активности. Ну, то есть, по сути дела, вы можете вот, рекомендовать проект. 10 человек, грубо говоря, у вас активирует статус следующий, там, он стоит всего 10 долларов. Вы получите за это 20 долларов, то есть 10 у вас на основном кошельке и 10 на накопительном. И вы сможете э, с накопительного кошелька оплатить статус. Даже можно сделать немножко по-другому. Даже 5 человек Человек, если вас оплатит, то в этом случае у вас будет 5 долларов на одном кошельке, 5 на другом. С одного кошелька вы на другой сможете сделать транзакцию, внутри перевести и, соответственно, у вас будет 10 долларов для того, чтобы активировать первый статус. То есть и начать уже зарабатывать по партнерской программе. Но это все-таки тактика невыгодная, потому что это огромный минус. Это потеря ощутимых процентов как на старте, так и в перспективе, потому что все ваши все-таки лично приглашенные закрепляются за вышестоящим спонсором навсегда. И это как бы, на мой взгляд, невыгодно. Так, статус триал. Его стоимость активации всего 10 долларов. доступна как говорится, и пионеру, и пенсионеру. Здесь включается уже шахматный маркетинг, появляется возможность выстраивания команды и структуры. Этот статус сам по себе долевых единиц не имеет, но здесь уже вы начинаете получать пассивный доход на долевые единицы MCS-free, то есть на те, которые заработали за подключение к проекту, за приглашение туда других пользователей, с ежедневных бонусов и так далее. Этот статус обязательный к активации, его нельзя пропустить и сразу активировать следующий статус. Далее, статус 3, uh, by, Base. Стоимость активации 50 долларов. Здесь уже в, включает этот статус 500 токенов, да, не токенов, а долевых единиц MCS, на которые начисляются проценты от оборота всего проекта MoneyChase. Очень важный момент, то есть вот начиная с этого статуса все остальные, этот и все остальные, уже включают в себя такие бонусные долевые единицы. Каждая долевая единица имеет определенную ценность. То есть, вот, например, на статус Base эта долевая единица имеет долевую ценность 10 центов. 10 центов. И вам начиляется 500. То есть, по сути дела, на полном пассиве уже здесь вы сможете вернуть на полном пассиве стоимость всего стоимость вот этого статуса. И далее, сейчас я буду рассказывать, причем на этом подробно остановлюсь, вы поймете, что даже можно это использовать как некую инвестиционную стратегию. Далее, так как включает, так, включает 500 долевых единиц, основной доход идет уже по шахматному маркетингу. Здесь возможность выстраивания команды и структуры, пассивный доход от оборота всего проекта, то есть на вот эти долевые единицы, также он обязателен к активации. 40% ваших средств, то есть когда вы активируете, распределяются по шахматному маркетингу и 10 долларов, так 40 долларов и 10 долларов распределяются в инвестиционный фонд и затем на долевые единицы MCS. Распределение на долевые единицы идет автоматически каждые 15 минут, то есть когда в проекте накапливается сумма, то, соответственно, идет распределение, о чем идет уведомление всем участникам, у которых есть делевые единицы. Если, конечно, за эти 15 минут неких средств в проект не вошло, то, соответственно, их сообщений не будет, не будет распределения. Еще раз хочу подчеркнуть, 100% всех средств, поступивших в проект, идут в сеть обратно. Статус Сильвер. его стоимость активации 100 долларов. Он включает 1000 долевых МСС, доход по шахматному маркетингу, выстраивание команды структуры, пассивный доход от оборота проекта, также к активации. Хочу сказать, что все статусы автоматически агнируются с накопительного кошелька по достижению на нем необходимой суммы. То есть, если у вас накопилась необходимая сумма например, 50, на предыдущий статус 100 долларов, на вот этот статус то в течение суток, у вас будет статус активирован автоматически. Вам даются сутки, чтобы вы, например, сказали себе, я не хочу активировать следующий статус, я выведу средства. И, соответственно, вы сможете это сделать, но, как мы помним, с комиссией 50%. 80% распределяются по маркетингу и 20% на долевые единицы, все, которые находятся в проекте. Далее у нас идет статус Gold. Стоимость активации 200 долларов, включает 2000 долевых МСС, доход по шахматному маркетингу, выстраивание команды и структуры, пассивный доход от оборота всего проекта, обязательный к активации, а также автоматически активируется. 160 уже распределяется долларов по шахматному маркетингу и 40 распределяется на долевые единицы. Статус платинум, стоимость уже 500 долларов, включает 5000 долевых единиц. Доход по шахматному маркетингу, выстраивание команды и структуры, пассивный доход от, от оборота всего проекта, обязательный к активации, автоматически активируется с накопительного кошелька, 400 распределяется по шахматному маркетингу, 100 распределяется на долевые единицы. Хочу, это, кстати, забегая вперед сказать, что вот эти 400, которые распределяются по шахматному маркетингу, они не куда-то там, где-то по всей сети распределяются, практически все средства идут сразу спонсору. То есть, с, по сути дела, с каждого личника вы сможете зарабатывать от 60 до 80 сразу процентов. Ну и статус VIP, его стоимость активации уже 1000 долларов включает 10 тысяч долевых единиц доход по шахматному маркетингу выстраивание команды структуры пассивный доход от оборота проекта обязательная активация то есть по сути дела все то же самое что и ранее автоматическая активация здесь уже 800 распределяется по шахматному маркетингу об этом вот о самом маркетинге мы поговорим чуть позже и соответственно 200 распределяются на долевые единицы Что такое вообще долевые единицы? Очень частый вопрос, который даже еще на подготовке к старту проекта задавали, потому что ну, очень многих людей интересует пассивный доход. Но пассивный доход все равно не может без активности хоть кого-то, то есть какая-то часть людей, практика показывает, что определенная часть людей не очень большая в любом проекте, не только здесь, в любом проекте, она все-таки активно зарабатывает. Вот эти люди, ну, по сути дела, они, конечно, зарабатывают намного больше, чем те, кто занимают пассивную какую-то позицию, в разы больше, но они тянут на себе всегда весь проект. Но... Все равно нужно понимать, нужно знать, сколько и какой доход будет на полном пассиве. Это как бы для активных людей это очень шикарный плюс. Так вот, задача MCS, долевых единиц, это создание пассивного дохода каждому участнику проекта за счет честного и справедливого распределения части средств, а туда идет больше 20%, среди держателей долевых единиц mcs У этих долевых единиц очень есть... Интересная фишка, о которой я сейчас тоже расскажу. Давайте рассмотрим пассивный доход, который можно получить на каждом статусе по долевым единицам. Итак, на статусе Base начисляется 500 MCS, которые у вас сгорят, постепенно сгорят в процессе начисления вам пассивного дохода. И сгорят они по достижению 100% от цены статуса, то есть 50 долларов. По сути дела, вы активировали статус, 50 долларов он стоит и, соответственно, в любом случае, даже на пассиве, вам эти деньги постепенно вернутся. На статусе Silver начисляется 1000 MCS, которые сгорят уже по достижению 120% от цены статуса, то есть 120 долларов. Здесь уже в плюс, не просто возврат, но идет даже плюс. На статусе Gold начисляется 2000 MCS и здесь уже доходность 150%, то есть 300 долларов. На статусе платинум начисляется 5000 MCS, и здесь доходность их 200%, то есть 1000 долларов. И на VIP начисляется 10 000 MCS, которые сгорают при достижении 300% от цены статуса, то есть 3000 долларов. Естественно, это происходит постепенно, зависит от того как быстро и какими темпами и какие суммы в проект заходят. То здесь чистая математика, никаких там обещаний, что у вас там будет капать там, 1% в день или там, 100% в месяц и так далее. Тема не хайповая, где ну, просто в какой-то момент можно захлебнуться от этих процентов обещанных, если средства не поступают. Здесь чистая математика. То есть математика надежная, поступают средства и честно распределяются по всем участникам проекта. Еще раз подробнее про каждую, долевую, про каждую долевую единицу. Условно долевые единицы можно разбить на несколько частей, каждая из которых отличается доходностью, ценностью и способом появления на балансе. То есть money через шарит фри, бесплатные которые долевые единицы Зарабатываются эти за присоединение к боту, регистрацию в боте по вашей реферальной ссылке, ежедневный бонус и процент от ежедневного бонуса личника. Вот за присоединение, за присоединение ботов здесь есть разовое начисление. Подключились и вам начислилось сразу. За регистрацию в боте по вашей реферальной ссылке вы можете людей регистрировать. Ну, все зависит от вашей активности. Причем здесь так все реализовано в боте, что делиться своей реферальной ссылкой максимально просто. Уже за вас все сделано. Нужно просто несколько кликов или тапов там пальцем сделать по экрану и все. И отправить уже заготовленный текст, картинку с вашей реферальной ссылкой. Дальше люди регистри регистрируются. Неважно, будет он участвовать в проекте или нет. Вы все равно за это уже получили. Это можно хоть каждый день, сколько хотите зарабатывать. Далее, ежедневный бонус, то есть каждые 24 часа у вас есть возможность, там такая игровая комнатка есть, вы можете заходить туда и выбирать один из подарков, где рандомно начинается какое-то определенное количество долевых вот этих единиц. Соответственно, если повезет, значит, от 0,1 базовая до 300 можно выиграть. И ежедневный бонус еще, ежедневные проценты от ежедневного бонуса ваших личников. Тоже очень интересно. Ну, представьте себе, у вас 100 человек получает ежедневный бонус, а вы получаете 10% от их ежедневного бонуса. Тоже шикарная а, вещь для активных людей. Далее. Money через Shared Base. Это бонусные долевые единицы проекта, которые появляются у вас сразу после активации а, статуса Base. В количестве 500 единиц. На все эти долевые единицы идет, естественно, распределение части средств всего проекта. Они вам принесут доходность в размере 10 центов на одну единицу, то есть 50 долларов. И в процессе получения вами дохода они постепенно будут сгорать. Таким образом, даже на полном пассиве они на 100% окупают стоимость статуса. Следующая долевая единица, которая присутствует, это Manage шарит Silver при активации статуса Silver. Появляются у вас в количестве 1000 единиц, принесут доходность в размере уже 12 центов на одну единицу. После этого сгорают. Так, поэтому уже на полном пассиве вы получаете 120% от стоимости статуса. Следующая долевая единица – MoneyShare Gold. Это бонусные долевые единицы, которые появляются у вас после активации статуса Gold за количество 2000 единиц. Принесут доходность в размере уже 15 долларов, о, прошу прощения, 15 центов на одну единицу, то есть 300 долларов, а статус, напомню, стоит 200. Поэтому они здесь уже не просто окупают, но уже приносят доходы. Следующая долевая единица – Manity Shared Platinum при активации статуса, статуса Platinum появляются в количестве 5000 единиц. Принесут доход в размере 20 центов на одну единицу, то есть 1000 долларов. Таким образом, на 200% окупают стоимость статуса. И последняя долевая единица – это VIP в количестве 10 тысяч единиц. приносят доход в размере 30 центов на одну единицу, то есть 3000 долларов при стоимости в 1000. И на полном посеве таким образом на 300% окупают стоимость статуса. Схематично распределение средств на долевые единицы можно рассмотреть на этом примере. Вот есть инвестиционный фонд. Есть пользователи, у которого, например, 10 долевых единиц. Есть пользователи, у которого, предположим, 20 долевых единиц. Есть пользователи, у которого 30. И есть пользователю, у которого 40. Надо понимать, что цифры взяты ровные для того, чтобы можно было понять, как идет все-таки распределение. Предположим, что в инвестиционный фонд прилетает 1000 долларов. Понятное дело, что и суммы могут быть больше, меньше, и количество людей, конечно же, больше, и количество их единиц больше. Но схема следующая. Система автоматически, она, как я уже сказал, каждые 15 минут распределяет, распределит эти средства среди пользователей пропорционально количеству долевых единиц. То есть первый получит 100 долларов, второй получит 200 долларов, третий 300 долларов и четвертый 400 долларов. Исходя вот из этой всей системы, ну, кого-то может заинтересовать некая инвестиционная стратегия, потому что данная модель распределения части средств, поступивших в проект, а это более 20%, не только дает дополнительный доход активным пользователям, для активных это дополнительный доход, но и возможность предоставляет использовать ее как одну из инвестиционных стратегий. Например, для активации сразу всех статусов необходима сумма в 1860 долларов, если все сразу. При этом вам будет начислено 500 с доходностью 50 долларов, 1000 с доходностью 120, 2000 с доходностью 300, 5000 с доходностью 1000, 10 с доходностью 3000. Итого 4470 долларов потенциального дохода что составляет 240% от начальных средств. И это без учета того, что можно заработать по партнерской программе по маркетингу. А маркетинг у нас впереди, прямо буквально мы сейчас к нему приступим к его разбору. И здесь, конечно, сразу надо понимать, что те расчеты, которые вы вот сейчас вы видите, это ни в коем случае не обещание дохода, это демонстрация возможностей маркетинга. Теперь, соответственно, сколько можно и как можно зарабатывать по маркетингу здесь, да? Переходим к его рассмотрению. Рассмотрим в самом начале вариант, когда вы имеете статус free. то есть просто зарегистрировались и начали свою реферальную ссылку налево-направо распространять и сами еще не активировали никакой статус, пока присматриваетесь и так далее. Зарабатывайте там долевые вот эти единицы. И вот по вашей ссылке регистрируется какой-то партнер и активирует какой-то любой статус. Ну, Первый там, статус у нас триал за 10 долларов. В этом случае 10% от стоимости активированного статуса распределится на ваш накопительный кошелек, 10% на ваш основной кошелек, то есть ну, по сути дела по доллару получите, и 80% пойдут в фонд, то есть распределяться на все долевые единицы, которые в этот момент будут находиться на кошельках пользователей. Теперь мы будем рассматривать следующие вот эти статусы и как идет распределение уже из, исходя из той ситуации, что вы уже какой-то хотя бы минимальный статус у вас активирован. То есть как идет уже начисление вам будут идти, когда ваши партнеры будут активировать тот или иной статус. Соответственно, сейчас будем рассматривать на примере статус триал за 10 долларов. Здесь есть партнеры. Нечетный и четный. Нечетный – это первый, третий, пятый и так далее, понимаете. И четный – это второй, четвертый, шестой, восьмой и так далее все четные. И есть разница, как идет распределение между нечет... от нечетных и четных. Сейчас нечетный, то есть первый, активировал статус trial за 10 долларов. 4 доллара распределится на один вам кошелек, 4 на другой. То есть вы получаете 80% сразу. Из 10 8 долларов ваши. И еще 2 доллара перейдут в инвестиционный фонд и в течение 15 минут распределятся на все, в том числе и на ваши MCS, которые есть у вас, то есть на долевые единицы. Теперь рассмотрим этот вариант, а также вариант от если ваш уже четный, четный пользователь будет его активировать. В этом случае вы, получите по 3 доллара на один и другой кошелек, по одному доллару получит ваш спонсор и также 2 перейдут в инвестиционный фонд. Теперь рассмотрим как идет распределение, если ваш, ваш уже там нечетный человек, он решил, что надо сделать апгрейд, надо активировать следующий статус, то есть за 50 долларов. В этом случае вы также получите Сразу 20 на накопительный кошелек, 20 на основной, то есть из 50-40 это ваше, сразу, мгновенно. Ну и 10 переходит в инвестиционный фонд. Когда то же самое будет делать уже ваш четный партнер, то в этом случае вы по 15 получите на свои кошельки, то есть 60% сразу ваши, по 5 распределяются на накопительные основные кошельки вашего спонсора, ну а 10 в инвестиционный фонд. То есть, надеюсь, схема понятна. Вот сейчас я хочу остановиться, как работает шахматный маркетинг. Тут можно сначала немножко не понять его, то есть есть люди, которые с самого начала не очень-то втыкают, вот, но потом разбираются и говорят, что это шикарная идея. Итак, каждый нечетный – это человек, который остается в вашей структуре. Первый, третий и так далее. Здесь на схеме первый, третий. А вот каждый четный, он также остается в вашей структуре, но переходит уже точнее, остается в вашей команде, но переходит в структуру спонсора. Что это значит? Вы будете всегда получать доход с его активации тех или иных статусов. Но он будет помогать выстраивать структуру уже спонсору. И вам вроде бы сейчас кажется, как это так, от меня кто-то там куда-то уходит, но на самом деле посмотрите, если это вы наверху, то есть уже ваши личники делают то же самое. И получается, что вам постоянно идет перелив. И если вдуматься то подобный маркетинг создает потрясающие условия для роста структуры. А ведь все, что нужно, это делиться своей реферальной ссылкой. Причем не просто так. Заметьте, когда вы делитесь реферальной ссылкой, вы также зарабатываете. Зарабатываете долевые единицы, которые впоследствии монетизируются. То есть такой, по сути дела, бесконечный можно создать поток. Далее рассмотрим вариант распределения средств при активации статуса Silver. При активации вашим нечетным, Личником, статуса Silver, 40 распределится на ваш накопительный кошелек, 40 на основной, 20 в инвестиционный фонд. Когда уже активацию сделает ваш четный подобную, то по 30 распределится на ваш накопительный основной, по 10 на спонсорский и 20 в инвестиционный фонд. При активации Gold идет распределение следующим образом. 80 на основной, 80 на на накопительный и 40 в инвестиционный фонд. Когда четный уже активирует, то, соответственно, по 60 на вашей накопительной основной, по 20 на спонсорские накопительные основной, 40 в инвестиционный фонд. Далее, статус платинум, как идет распределение. При активации нечетным 200 идет на ваш накопительный, 200 на основной, 100 в инвестиционный фонд. При активации вашим четным по 150 вам, по 50 спонсору, 100 в инвестиционный фонд. Вот подумайте, что на месте спонсора это вы. вот Всегда ставьте себя на место спонсора. В этом случае вы, по сути дела, и не знаете, как работает ваш личник, но с каждого его четного вы будете получать доход. И при этом еще... Еще вот эти его четные будут еще вам помогать выстраивать структуру. Шикарнейший марк маркетинг. И VIP идет распределение следующему последующей схеме. При активации вашим нечетным 400 на ваш накопительный, 400 на основной, 200 в инвестиционный фонд. При активации четным по 300 на ваш накопительный и основной, 100 на спонсорские накопительные основной, и 200 идет в инвестиционный фонд а еще раз по распределению структуры в шахматном маркетинге когда вы делаете успешную рекомендацию у вас появляется первый нечетный партнер то вы получаете вознаграждение согласно маркетинга когда у еще одной успешным делаете рекомендацию успешная это значит что люди которые вы пригласили по своей реферальной ссылке делают активацию статуса то вы получаете, опять же, вознаграждение. И этот человек, как бы мы называем это, уходит в структуру спонсора, хотя на самом деле он также будет приносить вам доход всегда. И таким образом это все до бесконечности идет. То есть э, уходит в структуру спонсора э, четные, а нечетные остаются с вами. Важно, что при апгрейде статуса каждым вашим Четным или нечетным теми, кто ушел в, спон, это, в структуру спонсора, все равно вам идет начисление дохода. Вот рассмотрим пример построения структуры, исходя из ситуации выше, когда у вас есть только один личник, и он сделал четыре успешных рекомендации. То есть у него есть два, у вашего личника уже есть два нечетных и есть Два четных, которые как бы к вам перешли уже. По сути дела, они в момент перехода начинают работать на вас для построения вашей структуры. То есть, предположим, что каждый из них сделал по две успешные рекомендации. Вот такие. Нечетные остаются в их структуре, а четные опять переходят в вашу, то есть понимаете, как идет разрастание вашей структуры. И так может продолжаться до бесконечности. Это всегда будет приносить вам не только новых партнеров, но и, по сути дела, пассивный доход. Ну а дальше уже, предположим, вы сделали еще какую-то рекомендацию, у вас появился уже четный, он принес вам доход и перешел в структуру вышестоящего спонсора. Отлично, вы сделали еще рекомендацию, у вас появился еще один нечетный который, в свою очередь, также делает рекомендации, и его отчетные также начинают приносить э, вам и доход, и также начинают помогать вам выстраивать структуру. То есть вот таким образом работает вот вся схема. Как происходит начисление при переходе на следующий уровень партнерами вашей структуры? То есть тоже такие вопросы задавали еще на предстатке. То есть каким образом идет начисление? Ну, например, вот есть статус уже у человека за 10 а дальше вот рассмотрим то есть у вас есть например нечетный партнер который активировал статус байс за 50 долларов и вы получите 40 то есть он просто апгрейд сделал с 10 на 50 вы получите 40 это с нечетного и соответственно 10 долларов уйдет в инвестиционный фонд далее у вас есть еще четные четные партнеры которые, соответственно, также активирует статус base. Вы получаете свои 30 долларов, и спонсор также получает свои 10 долларов. И 10 уходит в инвестиционный фонд. Вот такая ситуация нарисовалась. Дальше, когда идет апгрейд, то есть когда идет увеличение статуса, что происходит? Вот если ваш нечетный переходит на статус «Сильвер» за 100 долларов, в этом случае вы получаете свои 80 и 20 переходит в инвестиционный фонд. Когда ваш четный делает активацию за 100 долларов, то вы получаете свои 60, то есть неважно, что он уже там как бы перешел в структуру спонсора. Спонсор получает, естественно, свои 20, потому что это же вы все-таки человека привели в проект, поэтому спонсор получает меньше. Ну и, соответственно, в инвестиционный фонд Идет 20. Вот таким образом при идет распределение средств при активации более высоких статусов. Итак, сейчас вы увидите на экране так называемые полезные ссылки. Это новостной канал, официальный чат и чат с отзывами. Если еще не подключились, подключайтесь. Но там дело в том, что если когда вы бота активируете, то, соответственно, вы не можете... Не можете пропустить, например, новостной канал. На новостной канал надо быть подписанным. Если вы отписываетесь, то бот может не работать. Будет работать криво и так далее. То есть вот на новостной канал надо быть подписанным обязательно. Для того, чтобы не пропускать все вот эти новости. Далее. У нас есть акция. Я говорил, что есть шикарнейшая акция. Поэтому вот сейчас следите. Следите за моей мыслью. Как происходит сейчас получение вот этих бесплатных mcs фри, то есть за приглашение начисления. То есть за регистрацию в боте, просто за регистрацию, идет начисление 10 MCS. За регистрацию в боте по вашей реферальной ссылке 5. Ежедневный бонус от 0.1 до 3. И 10% от ежедневных бонусов первой линии. Итак, до 10, 10 числа, вот в эти праздничные дни, для тех, кто проявляет активность уже сейчас, для самых первых, для вас, кто нашел время, по сути дела, уже сейчас прийти даже навстречу, посмотреть, поизучать проект, немножко отвлечься от праздничных столов, все это увеличено в два раза, вот эти бонусы в два раза. То есть за регистрацию вы будете получать 20, когда вы зарегистрируетесь, если уже зарегистрировались, то увидели это. По вашей реферальной ссылке, когда будут регистрироваться люди, вы будете получать 10. 10 долевых единиц. А одна долевая единица равна, ну, в этом случае, вот бесплатная, 8 центов. То есть, по сути дела, вы просто пригласили человека в проект вот сейчас. Он просто зарегистрировался по вашей реферальной ссылке, и потенциальный ваш доход составил 8 умножить на 10 80 центов. То есть даже за это, вот здесь, даже сейчас вот имеет смысл, пока идут праздники, очень активно людей приглашать. Но я хочу заметить, что не стоит делать какие-то накрутки, потому что если накрутка, ну, какие-то фейковые там регистрации и прочее, неживые люди, если это будет замечено, то там по IP адресу и прочее, то шансы, что ваш аккаунт заблокируют, очень велика. То есть это нужно делиться ссылкой с вполне реальными живыми людьми, с вашими знакомыми. Я уверен, в Телеграме огромное количество у каждого контактов. Пожалуйста, делитесь, кого заинтересует человек, зарегистрировался. Дальше с ним уже будет работать. Вы получили свое вознаграждение. Дальше с человеком будет работать уже сама система. Идет автоматическая рассылка. На каналах, в чатах идет постоянно информационный поток, презентации и так далее. В боте есть презентации. Ну и, соответственно, то есть, по сути дела, даже не вы уже будете работать с людьми. Хотя если и вы будете этому способствовать, то ваш доход только выше будет. Сейчас я хочу провести такой некий обзор бота. Итак, вот есть аккаунт. Это аккаунт так называемый фейковый, да, как раз. Специально для того, чтобы показать. Естественно, на этот аккаунт там, это, никто работать с этим аккаунтом в дальнейшем не будет. И есть уже вполне рабочий аккаунт. И сейчас э, нам нужно поделиться вот своей реферальной ссылкой и посмотреть, как этот бот работает, как идет активация и вообще, насколько просто реферальной ссылкой своей делиться. То есть мы будем делиться ссылкой реферальной вот с этой девушкой. Вот у нас здесь есть Александра Вишнякова. Все, что вам нужно после регистрации в боте, все, что вам нужно, это вот здесь «Как заработать с нуля». нажать. Далее уже есть варианты. Вы, конечно, сами при помощи своей реферальной ссылки, вот она, вы ее можете скопировать и кому-то отправлять. Вы можете текст писать, и это вообще будет мега это будет классно. Но если вам совсем уж лень, Просто сидите в телефоне, постоянно в телефоне люди сидят, сидите, зашли сюда в бота, да, кликнули, например, вариант 2, уже есть картинка, уже есть текст, уже есть ваша реферальная ссылка. Вот сюда просто нажали, вот, выбрали какой-то контакт, вот я выбираю вот этот контакт, и нажали «Отправить». Все, вот, Ч человек получил от вас информацию. Он еще не зарегистрировался, но информацию уже получил. Он читает, смотрит, ну, дай кликну. Нажал, нажал «Запустить», решил простой пример. Вот здесь, кстати, важно, и желательно, чтобы там и остальные об этом знали, доводите до людей. Во-первых, нужно здесь просто написать решение. Больше ничего писать не надо, иначе бот вас не поймет. Далее, здесь нужно обязательно написать имя. Можно выдумать это имя, как хотите, потому что многие сразу лезут в меню, что-то нажимают, и вместо имени вылезает Абракадабра. Это неправильно абсолютно, потому что ну, с вами общаться будут тогда, не пойми как. Мы не запрашиваем, как вот здесь пишут, мы ценим конфиденциальность и не запрашиваем персональных данных, такие как фамилия, имя, отчество, номер телефона и так далее. Поэтому здесь можно написать что угодно. Ну, можно написать, вот в нашем случае, Саша. Далее, очень важный момент. Нужно обязательно быть подписанным на канал. Потому что если на канал не быть подписанным, то опять же бот будет работать как зря. Поэтому нужно подписаться и дальше проверить подписку. Все, появляется меню бота, шикарно начинается работа. То есть это все, что нужно сделать. Выбрать вариант, как вот в моем случае, и поделиться. Все, заметьте. Человеку начислено 10, но здесь написано 10, на самом деле начислено 20, то есть это базовые 10. И тут написано, у вас новый реферал, вам начислен 10 долевых единиц. То есть за реферала начислены долевые единицы. Далее, ну здесь будет, будет 5 в базовой стоимости, но сейчас 10. Здесь просто вот эта вот цифра, она не совсем верная. На сегодняшний день начисляется 20. Это, кстати, можно легко проверить. Личная информация вот здесь. И здесь, вот они, видите, баланс. Написано токеном долевых единиц 20. То есть начислено по факту 20. Далее, что касается вот у нас самого вот этого бота. Всегда можно получить ежедневный бонус. Вот как раз такая, такая игровая комната своего рода. Просто выбираете, ну, вот этот, например. Отлично. Вот смотрите, я сейчас выиграл 5.58. Сразу спонсор получил 10%. Сразу же мгновенно начислилось. Ну, а можно было, я угадал, то 440.56. Здесь все, все начисления идут рандомно. То есть вот таким образом. Дальше. Как заработать с нуля, вы уже знаете. Здесь есть еще можно там условия реф-программы посмотреть. Что еще здесь? Всегда можно посмотреть о проекте, то есть описание в PDF скачать. Нажали и скачали, посмотрели. Есть видеопрезентация, перешли на YouTube, посмотрели. Отдельно маркетинг посмотреть. Есть э, также информация, что такое MCS в PDF и в видео. То есть, по сути дела, достаточно для того, чтобы ознакомиться. Ну и плюс еще идет рассылка. То есть первое сообщение приходит через 30 минут, ну и дальше через определенные промежутки времени идет рассылка, которая напоминает человеку, без вашего участия, напоминает о о человеку о проекте и рассматривает какие-то особенности, небольшие особенности этого проекта. Есть поддержка, то есть если вам нужно связаться задать какие-то вопросы, вот переходите сюда и «маничес час админ, час админ нажимаете и общаетесь с человеком. Но тут же написано, что помните, что админ человек живой и не может работать 24 на 7. Хотя если того потребуется, то будут несколько человек работать под этим логином, ну и соответственно оказывать техническую поддержку. <coughs> Далее очень важный момент, очень важное меню, которое нам надо разобрать, это личная информация. Здесь вы сможете посмотреть там своих рефералов, но пока здесь еще нет рефералов, естественно. Статусы, все статусы. Здесь будет какой у вас статус, какие статусы есть, ну и, соответственно, здесь, отсюда они активируются. То есть, например, если я хочу активировать статус trial, то мне написано, что ваш текущий фри, ваш баланс 0, а нужно 10. Соответственно, можно активировать статус, не получится, можно пополнить счет. Пополнить счет можно как я уже говорил, из Майнвалет, из Шартвалет, то есть со своих других кошельков, откуда есть выводы, либо пополнить криптовалютой, это USDT на базе Эфириум, УСДТ ERC РЦ-20, на базе ТРОНа УСДТ TRC РЦ-20, это предпочтительно, потому что там комиссии меньше, ну и, соответственно, есть возможность еще использовать УСДР, это на базе блокчейна Relicum то есть пополняете и активируете статус. Если совсем уж прямо сейчас сложно это для кого-то вот эти вот пополнения, в любом случае вам кошелек нужно будет завести, потому что вывод осуществляется именно в USDT в долларах. Это сейчас очень выгодно. Хочу сказать, что вот информацию недавно я нашел эту и давал другим, уже там по чатам давал информацию о том, что Например, MasterCard провело за целый год в три с половиной раза меньше сделок по сумме, чем в USDT, Вот во всем мире. То есть УСДТ обгоняет. Это очень важно, потому что в Мастеркард ну и в других платежных системах есть определенные ограничения. Например, если вам нужно перевести ден деньги за границу, там, то это уже проблема. А у УСДТ любые суммы гоняются, и когда эти суммы более-менее серьезные, то... Естественно, и комиссия несопоставимо меньше. Так, есть еще кошельки. Вот здесь как раз здесь можно видеть монети Tish токен. Здесь как раз сколько заработано за приглашение. Здесь за приглашение, то в том числе и за регистрацию. А общий баланс – это 25, потому что 5,58 я только что кликнул и на ваших глазах выиграл. Дальше есть кошелек MineWallet, комиссия 4% за вывод, и просто можно выводить эти средства. Пока здесь естественно 0. Есть шаррет-валит это кошелек, куда начисляются деньги по пассивному доходу. Также вывод 4%. Ну и есть аккумулятив. Валит. Именно отсюда идет активация всех статусов. И здесь комиссия 50%, если вы не хотите двигаться дальше. Но я считаю, что глупо оставлять 50%, лучше двигаться дальше, тем более здесь идет и начисление токенов, и, и чуть позже будут еще и инструменты для Telegram. То есть это все намного интереснее. Так, ну есть еще раздел «Инструкции», то есть какими кошельками рекомендуется пользоваться, это самые простые кошельки, ссылки, где скачать и так далее. И если вы не хотите именно этими кошельками пользоваться, то, пожалуйста, пользуйтесь, которыми вам удобно. Возможно, у вас биржевые кошельки есть уже, и где-то на бирже это, болтается там 10-15 долларов, толку от них никакого. А здесь вы сможете, пожалуйста, в проект войти и начать уже реально тут в этом проекте шурудить и зарабатывать. Здесь инструкция, как продвигать. То есть я уже показывал, как пополнить и активировать. Простенькая инструкция, то есть которая вам напомнит, ну, и здесь обзор бота, контент в разработке. По сути дела, то, что я сейчас делаю. Возможно, даже вот это видео будет выложено прямо здесь, для того, чтобы люди смотрели вот контент этот и обзор этого бота. Вот, по сути дела, и весь бот. Он очень простой, интуитивно понятный. И им можно пользоваться и приглашать людей, там, распространять свою реферальную ссылку. Как я уже сказал, сидя вообще в любом месте, где у вас только телефон под рукой, сейчас... Люди, если чего-то где-то ждут, да даже зачастую в ресторан приходят, и потом каждый в своем телефоне сидит. И в это время вы можете спокойно двигаться, смотреть, продвигать, делиться реферальной ссылкой, с кем-то там переписываться. То, что, по сути дела, каждый делает. Только вы это делаете иногда просто ради развлечения, какие-то пересылаете там картиночки, может быть, вот, или анекдотики. А здесь можно ценную информацию пересылать и тем самым расширять свою структуру. На этом, в принципе, можно закончить. Закончить именно вот эту встречу с точки зрения презентации. Я поставлю пока вот так. И если у вас есть вопросы, вы можете поднять руку и задать вопрос. Давайте буквально там несколько минут. Если у кого-то сейчас есть вопрос, то вы можете руку поднять, там у вас кнопочку, кнопочка есть, задать свой вопрос, я на него отвечу. Если нет, то мы заканчиваем эту встречу, вы идете заниматься своими а, делами. Тут еще, еще одни праздники на носу. А, ну и, соответственно, уже можете начать зарабатывать, делясь своими реферальными ссылками. Кто-то будет зарабатывать вот... А, Бесплатные токены, точнее, бесплатные долевые единицы, потом их монетизировать. А кто-то сразу включится. На мой вопросик можете ответить. На какой вопросик вы так и не ответили, что делать тем, у кого нет минимума? Здесь есть, по-моему, ответ уже был напечатан на этот вопрос. Минимума – это какого минимума для вывода? Вот здесь еще раз, Олеся, может быть, вы голосом зададите, потому что нужно понять, о чем вы их спрашиваете, какого минимума для вывода. Либо напишите, если не хотите разговаривать. Минимума чего? Давайте так, чтобы не задерживать людей, вы просто там, это, перейдите там в боте связаться с админом и туда вопросы напишите. Не пишите это все в чате, потому что админу удобнее общаться в личке с каждым. В чате, конечно, тоже можно вопросы писать. И, кстати, здесь есть этот чат, этот чат который вот для, больше для комментариев, а есть еще основной чат. Также на него ссылки есть на канале. То есть переходите в основной чат, там все-таки более активное обсуждение есть. И если админ занят, то может быть вам ответит кто-либо из партнеров уже действующих, если он знает ответ на ваш вопрос. Итак, друзья, спасибо за то, что вы пришли на эту встречу. Вот вечернюю. Приглашайте других людей. То есть встречи будут достаточно часто. А, я вижу, из этого бота тип партнер Так нет, был уже ответ. Я видел этот ответ, что, пожалуйста, выводите, ни, никаких вопросов нету. Также пишите админу, и все. У вас, же, у вас же никто не ограничивал. Хорошо, не надо голосом, я понял. Вы в транспорте. Еще раз. Пишите админу, только админу вот этого бота, не того, а этого бота. Они там сами между собой все решат. Этого бота пишите. И, соответственно, админ все вопросы ваши решает. Никто не тоже не сказал, что если у вас там не хватает до вывода несколько токенов, то вы не сможете их обменять. Пожалуйста, обменивайте, никаких вопросов. Но надо четко понимать, что когда вы обмениваете токены NMT на долевые единицы MCS, то эти долевые единицы начнут монетизироваться только после активации статуса хотя бы первого за 10 долларов. До этого они монетизироваться не будут, они просто будут висеть мертвым грузом у вас. Но на другом уже на другом боте, на другом, в другом проекте. Итак, все, спасибо за внимание. На этом все. И увидимся, услышимся на одной, может быть, из следующих встреч. Всех с наступающими праздниками. До свидания.